Привет! Меня зовут Лаврова Светлана, и ты сейчас на моем YouTube-канале Лафлана. Почему ты здесь? Наверное, потому что ты понимаешь, что та информация, которая есть в тебе, она уже тебя не зажигает. Ты понимаешь, что ты можешь большего. И как раз я, как психолог, как психоаналитик, и, наверное, как человек с нетрадиционным образом жизни, я рассказываю о своих чувствованиях, о своих ощущениях, о своих проработках. Рассказываю опыт ребят, когда мы научились не только прорабатывать себя на психологическом уровне, не только научились прорабатывать себя на психосоматическом уровне, но еще, наверное, и получи, научились прорабатывать себя. Я научилась прорабатывать себя в разных плотностях, на разных плотностях самой себя. Это глубже, чем психология, это глубже, чем психоанализ. На данном этапе это работа с генетической структурой и со структурированием своих клеток и межклеточного пространства. Если тебе интересно, присоединяйся, смотри ролики, и я обязательно тебе дам ту информацию, которая, которая будет у тебя запрос. Подписывайся на меня, ставь колокольчик и не забывай про новые видео.